Спаси жизнь, стань донором костного мозга. Акция "Спаси жизнь, стань донором костного мозга" проходит на Казанском университете уже не первый раз. Редкая операция в униклинике КФУ. Всем привет, в эфире а в студии Надежда Дик. 14 сентября на электронный адрес набережно Челнинского института КФУ поступило письмо с угрозой, в содержании которого говорилось о том, что в здании 118 заложено детонирующее взрывное устройство. Силами службы безопасности института незамедлительно была проведена эвакуация студентов и сотрудников вуза. Прибывшие на место сотрудники полиции и кинологи в ходе обследования учреждения ничего не обнаружили. После тщательной проверки студенты и сотрудники института вернулись в здание и продолжили занятия, сообщает пресс-служба института. Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана вновь сполошила мировую арену. В чем заключается конфликт, расскажем в следующем сюжете.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 Жене с обеих сторон рассматривать эту ситуацию как серьезный мировой конфликт все же не стоит карина саяхова универ в казанском федеральном университете стартовала ставшая традиционная акция спаси жизнь стань донором костного мозга подробнее о мероприятии расскажем далее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 Универньюз. Как связаны Евгений Евтушенко с Казанским федеральным университетом? О жизни и творчестве прозаика расскажет наш корреспондент. Евгений Евтушенко чтец-оратор прозаик, номинант Нобелевской премии в сфере литературы, автор сотен известных стихов и сценариев, публицист и общественный деятель, который до последних дней своей жизни был патриотом своей родины. Евгений Евтушенко родилась летом 1932 года в Иркутской области. Почти после рождения семья перебралась на станцию Зима, что располагалось неподалеку. Отец новорожденного мальчика был малоизвестным поэтом и геологом с немецко-латышской фамилией Гангус. В школе Евгений учился не слишком хорошо, однако довольно увлеченно занимался в поэтической студии местного дома пионеров. Студенты грузчики, такие страх! В 1948 году Евтушенко отчислили из школы за якобы сожженный журнал с отметками. Он предпринял первые попытки напечататься в молодой гвардии, но первая публикация состоится лишь год спустя. Это будет стихотворение Два спорта в тематическом издании Советский спорт. Казанью Евгений Евтушенко связывает давняя дружба. Так, в 1969 году. Он изучал историю нашего города в казанских архивах, встречался с очевидцами исторических событий в университете и впервые читал стихи в легендарном актовом зале Казанского университета. Еще одна ниточка, которая связывала Евтушенко с Казанью, это многолетняя дружба поэта с Эдуардом Трескиным, в прошлом известным оперным певцом, сегодня профессором Казанской консерватории. О том, как они познакомились, тоже можно прочитать в казанских историях. Работы Евгения Евтушенко хранятся и в научной библиотеке Казанского университета. Например, у меня на руках его поэма под названием «Казанский университет». Она была выпущена в Казани в 1971 году, состоит из 19 глав и вмещает около 90 страниц. Когда мы открываем книжку, то сразу наталкиваемся на фотографию писателя.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 В этот же день 84-летний гений поэзии и прозы скончался в окружении родных. Его тело перевезли в Россию, чтобы почитатели его таланта могли попрощаться. Церемонию прощания продлили на час. Ведь и сам Евтушенко во время встреч с читателями всегда оставался подписывать книги до последнего человека. Амир Ахтямов, Амир Илдашев, Универньюз.